Может направо свернем, если что, срулить прям на камне, если что. Потом машины, блядь, переедет. Я вообще не знаю, зачем он по дороге бегает. Значит... Блин, минус 20. Минус 20 у меня очков. У меня минус один. Круто. А, сделай себе нож. Будет вообще. Так, камешки, камешки. А, даже зачем я нож мне? Нож его как него Да просто сделай, а, чтобы а был. Угу. Так, создание. И ты говорил по-моему, что у тебя разваливается нож. Нет, я уже другой нашел. Ну да, налево, там срежем потом, прямо побежим просто и все. Получается вот так наверное, ну, надо бежать. Ты срезать хочешь? Ну да, ч? Давай срежем. Тем более он недалеко находится за этим. Скалами, так понимаю. Угу. Открыть надо. Блять. Там деревья пометишь. Поме... А ну. тут что-то росил? Не знаю. Удоблил. Да блин. Здесь откуда? А мы тут были? Ну не факт, что после нас тоже никто не был. А мы разу здесь были? Бля, как я как я так тебя с виду потерял? что то бежал-бежал. Шёл? Да круто. А что Да зачем мне-то он? Зачем? Да мне тоже некуда. У меня бегать этого некуда. Хм. Короче, отдыхаю. Я сверху на горе стою прям. обновился что все похода да, обновляется через какое-то время нормально тут спит, я тут на вышке увидишь меня залазит вообще на вышку я так понял ты вообще в другой стране да угу. По компасу ты на юге находишься ну забор, и тут есть эти как, вышка такая, типа сторожевая в уголову прям с забора, Давай. Меня Давай. видишь. Так, зомбари к нам. Да, к нам. Завай Нет. сюда. Я не успею, Хотя. Я чуть не уебался. Мне придется слазить, да? Тебе помочь. Да, я залезу, Я думаю, он интерес к нам потеряет потом. Не забудет, а потеряет интерес к нам. Что-то да, а мы, Что мы как-то кругами прошли опять. Серьезно. Блин, там крутой замбак. Какой? Блин, я залезай, залезай его. Давай, давай, давай. Фу, бля, писун прям. И как? Он будет постигить вот это... нас. Дымовуха есть? Ничего? О, да, кстати, да-да, есть. Давай попробуем. Эта тряпка какая-нибудь есть? Да, прям а Это Ну, Ну, кину вроде. И ему хер, хоть бы хер. Капец, и как мы тут заперты, короче. Так, бинтик есть те? Да, да, Давай, да я... есть, сейчас тебя скину. Попробуйте его отвести. Вань, может, ты да, за нами да, придешь, там, не знаю. Так, я к утрате цитре еще пока что. Да, Нигер. Мы одновременно выбежим. Я направил, твоего убьют. Так готов? Я еще не спасился, пойдем. Я. Он на меня загорелся, давай. Спускайся. Блин, а че я туплю? У меня лопаты есть. Лопаты хочешь? Ну да? Можно да, Так, ладно, у меня металлический труба <пью> О, пока лежит, пока лежит, надо его пинать. <пью> <пью> типа, тут не работает небе лежачего. Нет? Он вс ⁇ от тебя походу не летел у меня. Тих-тих-тих. Лежишь, шуль ты, блядь, не вставай А там еще их много, кстати, этих зомбилов. Он в текстуру проваливается, ну ё-моё, ты чё? Ты чё? Чё, увидеть не можешь сделать Нет! <связать> <связать> ох а ты это меня все. стукнул как мы быстрее друг друга по ходу и ее... покалечся да, да я его добил. <связать> на тебе еще тряпочку О, знаю. теряется да да да чё зовут да мы тут были серёг но тут много смотри я шлем на нашла месяц сразу тут походу обнов, обновился может ты лучше типа как отхилишься там немного и мы пойдем давай, туда давай, давай. Давай. дождем немножко я вот тоже так думаю. Надо прилечь. У меня 27 хп. У меня 90. Все Все-таки поймал я от него. Я, походу, два раза за тебя прилетело. Походу. Там реально по 20 хп мне отнимало. мне меня... я подумал что то бахнул нет? писем там где отдыхали это нормально это скам а еще пока походу сделал в это. Да, дело в этом. А почему у меня не показывают, типа... <свес> <свес> Какой-то голый мужик за мной наблюдает. <свес> ну, почти головы Все, погнали. Да, пойдем, пойдем. Он немного... часто играть ну, вечерка ну вот так вот когда выходной играю а когда вот мне сегодня в смену в ночную через часа полтора так что ночью я не буду играть так через день mm. я думал ты хочешь это типа дверь открылась. или они сами автоматически открываются. Нет, кто-то вышел. Там рюкзак, там тело что-то валяется. Пропало чего? Тут есть кто-нибудь? Зря ты так делаешь. Да, теперь он не выйдет оттуда. Мы с миром пришли. Здесь, здесь, здесь. О, <смех> О валына лежит. освал. Она была же ведь закрыта, дверь-то. Так, пойдем до тех, бункеров банкиров дойдем. Э, чувак там не выйдет, мне кажется. Свалтова у меня забрали. Ну, я думаю, с ножом будет получше. Птички. Что такое хэдсак Хер знает. Пойду ту, закрою дверь раз пробегусь так ну чё давай в следующий ангар пойдем вот в этот так салон это может зомбак эту дозу Война. Так, давай я одного вытащу сейчас. Давай, давай, чувак, беги. Иди сюда. Вот, и за ним закрывай дверь. Стань уходой дверь. Да стой, ты, блин, зомбиара, вонючий. Стукнул меня. Так, если острельно будет фигово, да? Да, да, они сейчас бегут. Ладно, берем трубу. Да ч ты меня пинаешь, ты сволота? О, пинаем, пинаем, пинаем. ой чё ты Сереги из зомбаку тоже все выхватили Всё, Это контрольный балл. Так, я ну... За собой на дверку. А, я что ли, посадил? Чуть-чуть. Да ты, сволота такая. Подожди, натрыг глушек, дай-ка я его увольну. Если с глушака Попробуй. Главное, не попасть. Я отойду. Ух убил. ты! Я же говорил. <смех> <смех> так, а -а -а, случайно. Короче, соберешь меня там, да? <смех> Че, убил все. тебя что? Ли? Да, -да. да. Может он? А у тебя коматос? Может нет или убил реально? Убил реально. Убил. Убил. бери <смех> рюкзак. А ну, на надо? Да? да, нет, не надо, я в бед сам прибегу. Всем годбай, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем всем удачи. <звёк> а, а на колышей или что это?